И so действительно для того, чтобы почтить память жертв политических репрессий 30-х, 50-х годов прошлого века. Но все мы хорошо знаем, что 37-й год и считается пиком репрессий, но он, этот 37-й год, был хорошо подготовлен предыдущими годами жестокости. Достаточно вспомнить Расстрелы заложников во время Гражданской войны, уничтожение целых сословий, духовенства, раскулачивание крестьянства, уничтожение казачества. Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценности ценности человеческой жизни выше прав и свобод человека. Для нашей страны это особая трагедия, потому что масштаб колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать. Это наиболее эффективный дух, это цвет нации. И, конечно, мы долгие годы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. И многое нужно сделать для того, чтобы это никогда не забывалось, для того, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Но эта память нужна не сама по себе, эта память нужна для того, чтобы мы понимали, для развития страны. Для выбора наиболее эффективных путей решения проблем, перед которыми стоит страна сегодня будет стоять в будущем, конечно, нужны и политические споры и баталии, нужна борьба мнений, но для того, чтобы этот процесс был неразрушительным, для того, чтобы он был созидательным, эти споры, эта политическая борьба не должны проходить вне рамок культурного образовательного пространства. И, храня память о трагедиях прошлого, мы должны опираться на все самое лучшее, что есть у нашего народа. И мы должны объединять свои усилия для развития страны. У нас для этого все есть.